Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик, и сегодня мы с вами будем сушить апельсины. Сначала я покажу, как делать сушеные апельсины, а потом расскажу, как можно их использовать на кухне и не только. Но перед тем, как посмотреть рецепт, обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте лайк этому видео. Такие апельсины получаются очень вкусные, ароматные, их можно использовать не только в кулинарных целях, расскажу попозже. А еще, когда вы сушите эти апельсины, весь дом наполняется вкусным цитрусовым ароматом, поэтому я советую вам каждый декабрь делать апельсины по этому рецепту, тем более, что они сейчас недорогие. Мы с вами берем апельсины, обязательно хорошенько их моем, обязательно вытираем насухо бумажным полотенцем, чтобы лишним влага не осталось в кожуры, и нарезаем на кружочки. Мы с вами один апельсин нарезали вместе с кожурой, а второй мы очистим от кожуры, потому что все любят есть по-разному. Мне, например, нравится с кожурой, я никогда не очищаю, но такой вариант тоже может быть. Если вы используете апельсин для декора, это небольшой спойлер, то, конечно, его лучше сушить вместе с кожурой. Если вы апельсин такой собираете только есть или там только класть в чай, снова спойлер, то кожуру можно очистить. Я, получается, сделаю пополам. Один апельсин оставлю с кожурой, второй очищу. Кстати, китайцы начали выращивать апельсины еще четыре с половиной тысячи лет назад, представляете? Очень-очень давно. Апельсин очистила. Цедру я выкидывать не буду, я ее насушу и потом буду использовать в выпечке или в чае. Про это потом отдельно расскажу. И теперь вот этот очищенный голенький апельсин мы тоже нарезаем на кружочки. Теперь мы с вами берем противень для духовки, застилаем его обязательно бумагой для выпечки. Желательно, чтобы она была с силиконовым покрытием, чтобы к ней ничего не присохло, не пригорело. И выкладываем на нее наши апельсинки. Кстати, апельсин является самым распространенным цитрусом в мире. Не лимон, не мандарин, а именно апельсин. Посмотрите, какая красота у нас уже получилась. Конечно, часть можно съесть просто так. Апельсин тоже очень вкусный, обычный, не сушеный. Мы теперь ставим противень в духовку, разогретую до 100 градусов. Желательно включить режим конвекции, если он у вас есть. И сушим апельсины примерно 5 часов. Примерно в середине апельсинки можно достать перевернуть на другую сторону. Но точное время, конечно, зависит от э, сорта апельсина, от того, насколько он сочный и от размера кусочков. То есть времени вам может понадобиться чуть больше или чуть меньше. Такие апельсины можно приготовить и в специальной электрической сушилке, если она у вас есть. У меня есть две таких, и вот я заранее сделала апельсинки. В ней я включила температуру 70 градусов, и апельсинки у меня сохли ночью. И вот такая красота получилась. Посмотрите. И теперь главный вопрос, который вас всех, я знаю, мучает. Как использовать такие апельсины и для чего вообще их сушить? Первое. Эти апельсины можно кушать. Они очень вкусные, полезные. Если вы будете в магазине покупать вот эти вот модные фруктовые чипсы, вы потратите сильно больше денег. А тут как бы нарезал, убрал в духовку или в сушилку и кушаешь полезные, сладкие, вкусные фрукты вместо конфет. Второе. Из них можно заваривать чай. Чай получается очень вкусный и ароматный. Можно использовать только апельсины. Можно кружочек апельсина кинуть в какой-то напиток. В глинтвейн их можно класть. В общем, тут а, дело все вашей фантазии. Третий вариант, как использовать эти апельсинки, это а, вешать их на елку. Сюда продевается вот такая вот Красивая ленточка, и апельсинка используется в качестве игрушки. Это тоже очень интересно. Ваша елка получится не только красивой, но и очень ароматной. И четвертый вариант, как использовать эти апельсинки, вы можете декорировать ими подарки. Например, берете подарочную коробочку, перевязываете бечевкой и вот так вот сверху кладете апельсинку. Или можно в подарочный пакетик положить, например, там дарить какой-то, не знаю, косметический набор или чай и вот такой кружочек апельсина. Это всегда очень мило и интересно. Друзья, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео и пишите в комментариях, нравятся ли вам такие сушеные апельсины и как они у вас получились. Пока!